Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Соня ТВ. С вами его ведущий Никита. Сегодня мы будем разбирать то, что я собираюсь сделать на ютубе. Я хочу быть как бы блогером и как бы летсплейщиком. Мой канал будет разделен на две части, это соответственно летсплей. по лесу, буду запускать самолеты, буду что-нибудь готовить на кухне, общаться, в общем, встречи проводить разные. Думаю, вам понравится. И в части летспоев я собираюсь, как естественно, делать летспоев по видео. Ну что ж, думаю, с основной частью моего канала мы закончили. Теперь перейдем непосредственно к я буду все это делать. Программу я буду использовать Adobe Premiere Pro CC7, Photoshop и, наверное, Bandicam Или может быть какую-нибудь другую стороннюю программу. В выпусках я буду присутствовать всегда, почти всегда вот, например, рубашечки и вот в этой кепочке. Что ж, думаю, на этом можно закончить. Единственное, что еще я бы хотела добавить, это то, каких -то в каких-то месяцах сетях. Я есть в Инстаграме, в Твиттере, в Фейсбуке, Вконтакте, в Одноклассниках, в Скайпе и в Вайбере, ну и в Gmail. Кому интересно, пишите мне, Адреса свои я оставлю в описании. С вами был Никита и канал Сулния ТВ. Всем пока!